Думи, на огромные один за всех меня покрывает Зарвали растения, бог нас не палят Голубое небо за щикой каталь Бесконечная